Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Вячеслав Костенко. Вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Прежде чем мы начнем, я хотел бы вас пригласить в свой телеграм-канал, в котором я публикую основные новости фондового рынка, которые считаю интересным и важными для вас, естественно. Ну и делюсь с вами своими успехами торговли на фондовом рынке. Поэтому, если вы интересуетесь, то, пожалуйста, ссылка будет в описании. Я вас здесь жду. Ну а сейчас переходим к основной теме нашего видео. Это Стоит ли покупать акции Tesla на данный момент и насколько справедлива их стоимость сейчас. Так перед вами график акции Tesla на сегодняшний день. Видим то, что с марта месяца эти акции начали расти и дали, на мой взгляд, ошеломительный прирост 933%. Естественно, рост этот беспрецедентный. Я не знаю, произошел бы он, если бы не было коронакризиса. Не было бы этих денежных вливаний, не было бы раздачи вертолетных денег населению Соединенных Штатов, непонятно. Возможно, нет. Может быть, да. Итак, проблема оценки Тесла на сегодняшний день состоит в том, что это активно растущая компания. И вся ее операционная прибыль уходит на развитие и строительство гигафабрик. В результате чистая ее прибыль всего лишь 556 миллионов при выручке в 28, чуть более 28 миллиардов. Долларов. А это по соотношению прибыли к выручке всего лишь 2%, что достаточно мало. Стандартная оценка этой компании по мультипликаторам неприменима и только искажает... Внутреннюю стоимость компании нужно оценивать компанию по ее будущим доходам. Темпы роста доходов Tesla за последние три года составили выручка 42% от года к году и EBITDA 64% от года к году. Естественно, дальнейший рост такими же темпами может удвоить выручку за два года. Прогноз на 2022 год как раз предусматривает удвоение выручки до 54 миллиардов, это плюс 95%. И рост EBITDA на 180% до 11 миллиардов долларов. Таким образом, если говорить о мультипликаторах, то Ford, форвардный двухлетний Эквиди на EBITDA составит 49. В сравнении с текущим 10,8 у Toyota, 10,3 у Volkswagen и 6,1 у General Motors. Разница, конечно, колоссальная. Даже с удвоением продаж к 2023 году пузырь Tesla оценен с премией в 5-7X к рынку. На данный момент. Тем временем Goldman Sachs поднимают цель по Tesla до 780 долларов за акцию. Сейчас на ваших экранах график от Simple Wall Street. Это ресурс, который, на котором можно посмотреть оценку компаний. И мы видим то, что справедливую цену за акцию он выделяет на уровне 141 доллара 85 центов. Что, конечно же, огромная разница между нынешней ценой 661 доллар. Именно поэтому вы задаете вопросы в комментариях, а стоит ли сейчас ее покупать и как вообще ее стоит оценивать, потому что, как я уже сказал выше, оценить компанию сейчас по стандартным мультипликаторам и привычным методам, естественно, невозможно. На что я предлагаю обращать внимание? Ну, естественно, на сам продукт компании, насколько к нему относятся покупатели, Предлагаю обращать внимание на динамику роста выручки, на динамику чистого дохода, потому что эти данные, как по мне, наиболее четко отражают перспективу растущего бизнеса. Если мы посмотрим на данный график, то мы можем увидеть то, что в отчетах о доходах у нас есть неоспоримая динамика по выручке из года в год. Правильно? То есть она растет постоянно. Чистых доход у нас тоже Начинает расти. Здесь он, конечно, является отрицательным, но за, 20, за 2020 год, я думаю, что все-таки он выйдет в небольшой какой-то плюс. 2020 еще не закончился, поэтому здесь на графике его, к сожалению, нет. Если мы посмотрим на правую нижнюю часть графика, где написано «прибыль», то серыми кружками здесь указана ожидаемая будущая прибыль. Как мы видим, то, что не всегда она совпадает с реальностью. И так, в четвертом квартале 2019 года она была меньше, в двадцатом больше, в первом полугодии, во втором больше, в третьем меньше. Ну и ожидаем сейчас отчеты по четвертому полугодию, по четвертому кварталу, простите. Если динамика будет сохраняться, это будет, конечно, положительный результат. А мы видим то, что с первого квартала 2020 года, до третьего динамика у нас роста действительно сохраняется по прибыли, что, естественно, большой плюс для компании. Компания у всех на слуху, все хотят ее автомобилей. я не исключение, потому что я являюсь владельцем электромобиля, я езжу на BMW i3 и езжу уже не первый год. Скажу вам то, что это совсем абсолютно другой другое ощущение, другой опыт вождения и владения автомобилем. И он не сравнится, естественно, с двигателем с автомобилем на двигатель внутреннего сгорания никак. То есть разница просто огромна. Перед тем как снимать это видео, я хотел, конечно, пощупать сам продукт Илона Маска, поездить на Тесла, потрогать ее руками, посидеть внутри, посидеть за рулем, поездить на ней. Но, к сожалению, пока я еще не успел это сделать. Поэтому. Опираюсь только лишь на многочисленные обзоры, мнения людей, владельцев, которые уже достаточно давно владеют этой, этим автомобилем. Ну и, соответственно, делаю из этого какие-то выводы. Есть ли у меня в портфеле Tesla? Она у меня есть в составе одного из управляемых, активно управляемых ETF-фондов. Есть она у меня в небольшом проценте в соотношении к общему капиталу естественно, потому что фонд управляемый и э, инвестиции это достаточно рискованная. Нужно ли покупать Теслу в данный момент? На этот вам вопрос, ответ четко никто не даст, но и если я скажу вам сейчас покупайте, а случится так, что через какое-то время она упадет на 50%, то, естественно, помидоры полетят в мою сторону. Вы будете винить меня в это. Со своей стороны я могу только сказать, как буду поступать я. Я эти акции частично будут докупать. Докупать на небольших просадках, так скажем, на приятных мини-распродажах. -распродаж, Я не думаю, что компания просадит достаточно сильно для того, чтобы получить какой-то стресс на данный момент. Но мы с вами видели соотношение справедливой цены к нынешней торгуемой цене, и оно, конечно, не очень здравое. Хотя противоположные как бы, аналитики Goldman Sachs говорят о том, что цена на акцию будет все-таки расти и потенциал у нее, в принципе, безграничен. Многие говорят о том, что стоит ли сравнивать данный рост с ростом биткоина, оценивать это как определенный хайп. Ну, естественно... Это не лишено здравого смысла. Но сравнивать напрямую с биткоином, я думаю, что нельзя, потому что там исключительно рост на основании веры людей в какое-то криптовалютное будущее. Здесь же есть у нас действительно реальный продукт, который пользуется спросом, которым довольны клиенты и идет необходимое развитие для правильного ведения бизнеса. Причем этот бизнес, он переосмыслен, я считаю, полностью. Это определенный заданный новый тренд. То есть, Илон Маск не продает, как такие вы, автомобили. Я об этом говорил уже не один раз. Он продает саму технологию. То есть, вы покупаете автомобиль, и через время он у вас, как это ни странно, становится все лучше и лучше. То есть, благодаря программному обновлению программного обеспечения у вас со временем автомобиль проезжает все больше, а не так, как ДВС, да, то есть двигатель стареет, бензин дорожает, там, ну и вот эти вот все проблемы. И наоборот, начинает ехать он медленней за счет каких-то технических особенностей. В Тесле же все по-другому, то есть вы, по сути, покупаете автомобиль, можете менять какие-то определенные детали, допустим, та же замена, к примеру, батареи, я не говорю, что это будет вообще, в принципе, сделано, но теоретически это может быть сделано, то, что вы меняете там через пять лет не меняете автомобиль, а меняете просто батарею этого автомобиля, тем самым увеличите запас хода еще там несколько раз меняются какие-то обновления приход для опять-таки систем и ваша машина проезжает еще больше какие-то плюшки новые появляются вот допустим там регистраторы автопилоты по подписке не по подписке там и так далее то есть это все очень очень интересно сделано интересный продукт потому что допустим конкуренты сейчас Такого предложить не могут. Это, по сути, смарткар. Конечно, может быть, что-то предложит Apple, если она все-таки выпустит свой автомобиль. И это будет переосмысление, в принципе, автопрома, я считаю. Надеюсь, по крайней мере, на это. Но пока этого не происходит, и на рынке сейчас склавенствует только Tesla. Очень многие пытаются сделать убийц Tesla. И мы видим прям эти заголовки чуть ли не каждый день на экранах новостных. Но пока еще никто... Этого никто не смог даже приблизиться, по большому счету. Если вы скажете сейчас о китайцах, то я думаю, что там тоже не все достаточно благополучно. У них как будто эта ситуация поставлена полностью на конвейер. И я не думаю, что там есть действительно какое-то решение на данный момент, которое может обойти Теслу. Вот то, что хотел бы сказать сегодня относительно Tesla. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете относительно этого. Стоит ли покупать? Покупаете ли вы Теслу? если она уже у вас в портфеле? Или вы считаете это абсолютно бесполезным вложением и инвестициями? Будет интересно ваше мнение. На этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание. С вами был Вячеслав Костенко. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.